Жизнь в убежище часть первая. Это самое сложное. Что сказать? Теперь мы с этим рюкзаком дружим. Теперь мы вот так живем. Но обновление для украинцев, что они получают одного. Шорт чок у них такой. То, что они могут что-то новое сделать. То, что они могут что-то проиграть. Поэтому всегда новое что-то появляется, что-то ходит. А это главное, чтобы пережидать этого. Как говорят в России в Украине. Самое плохое... И тогда будет мир. И именно не пережидать, а именно победить Россию. Потому что операция, вы знаете, ошибочная. Ошибочная потому, что не так логично. Тут уже нечего мне сказать. Тут просто все, карты. если прям посмотреть, туда, в принципе.